Нарисовать портрет о фотографии в технике «Сухая кисть». Сейчас огромное количество желающих людей нарисовать, раскрыть свои творческие таланты. И многие уже создали свои первые пейзажи, натюрморты, цветы. Но, к сожалению, далеко не все могут позволить себе подойти к такому интересному жанру, как портрет. Издревле считалось, что портрет это один из самых сложных жанров. И что нарисовать портрет может только особо одаренный человек. Человек. По сути это так, но я Татьяна Артыкова, художник-портретист и педагог, смело могу заявить, что уже через несколько дней вы сможете нарисовать ваш по-настоящему живой портрет. В принципе, для создания портрета не так уж многое и нужно. В первую очередь, конечно, необходимо ваше желание. Конечно же, необходим ваш опыт, а, человеческий опыт, опыт психолога. И третье, конечно, нужны определенные навыки. И для того, чтобы развить эти навыки, нужен пошаговый алгоритм. Вот этим пошаговым алгоритмом я и поделюсь с теми, кто настроен а, изучить этот удивительно интересный жанр портрета. А, на закрытом мастер-классе я расскажу вам о том, как же создавать портреты, и расскажу, и покажу. И мы вместе с вами а, будем просто вот, идти шаг за шагом, а, выполнять Каждый раз необходимые действия, причем каждый шаг, он довольно-таки простой, на уровне а, провели линию, немножко заштриховали какую-то небольшую плоскость. Ну, то есть шаги, в принципе, очень простые, и когда вы идете, следуете постепенно за мной, то... Неожиданно у вас появляется портрет, и это, конечно же, и радует, и удивляет. А, кроме того, а, существуют определенные приемы, фишечки, которые позволяют уже начинающему художнику, уже даже на первых этапах, создавать довольно-таки похожие портреты. И об этом я тоже поделюсь с вами на закрытом мастер-классе. А, в течение двух дней, занимаясь всего лишь Полтора-два часа вы нарисуете ваш живой портрет. И этот портрет станет определенным толчком для того, чтобы создавать в дальнейшем портреты своих близких, знакомых, друзей. Для того, чтобы вы могли дарить ваши портреты, украшать свою квартиру или даже работать на заказ. Мы будем работать с вами в технике «Сухая кисть». В данном случае эта вот работа выполнена в технике сухая кисть под сепию. И вот как раз-таки этим материалом мы с вами и будем работать. Материал очень удобный, легко в исполнении, легок в исполнении. И, в общем-то, портреты создаются довольно-таки быстро. В идеале где-то за час-полтора можно создать ну, довольно-таки... Ну, хороший ну, интересный художественный портрет итак дорогие друзья если вы с нами пожалуйста жмите на кнопочку принять участие в данном мастер-классе а, необходимо будет только наличие интернета а в нужное время а пройдя по ссылочке вы попадаете в нашу такую виртуальную мастерскую в которой мы и будем пошагово заниматься все участники данного мастер-класса, конечно же, получат видеозаписи, то есть можно будет видеозапись посмотреть как на самой странице, трансляция, где мы проводили трансляцию, это будет закрытая страница, так и уже скачать в обработанном виде, то есть наш оператор приведет в порядок запись, вырежет все лишнее и разместим, дадим определенную ссылочку для всех наших участников. И в любой момент, когда что-то забудете, можете подсмотреть и создавать ваши портреты. Ну, а для того, чтобы а, уже начать, не, не дожидаться, когда же начнется наш мастер-класс а Чуть ниже, а, на этой же страничке Вы пос, посмотрите, пожалуйста, видеоурок Это тестовый урок, который а, поможет нам а, Поможет и вам <рисовать> нарисовать ваш То есть прочувствовать вот это начало То есть а, своего рода такую под, пройти подготовочку То есть порисуйте немножечко по данному уроку Прочувствуйте, насколько у вас получается Получается, насколько вы хотите, может быть, даже не совсем получается, но если у вас есть энергия для того, чтобы дальше идти дальше, значит, вы, вам обязательно нужно присоединиться к нашему мастер-классу. Жмите на ссылочку, принять участие и до встречи на нашем закрытом мастер-классе. Кстати, забыла сказать, что все участники данного мастер-класса обязательно получат мою обратную связь, то есть мои комментарии. Итак, с вами Татьяна Аркликова. До встречи!